Приветствую на канале Шарабара и заканчиваем с экипировкой римских легионеров. И пока мы не начали данное видео, информация от спонсора, то есть от меня самого. Да, я настолько наглый, что сам себя проспонсировал и спешу вас уведомить о том, что у меня есть еще один канал, авторский. Если кто не в курсе, я помимо всего прочего занимаюсь еще писательством уже довольно длительное время. Пишу в жанре фэнтези. Если вам интересен данный жанр, вы любите эпик, масштабы баталии, тысячи-тысячи тонн магии и вот всего вот этого вот прочего, то милости прошу на мой второй канал, где я в том числе зачитываю фрагменты из своих произведений, очерков, а также немножко беру и допустим классику. Короче, ссылка в описании, думаю вы знаете, что надо с ней делать. А теперь к теме. Как я уже говорил, сейчас разберем доспехи древних римлян. Думаю, ни для кого не секрет, что на протяжении своего существования Рим использовал множество вариантов брони. Какие? Лорика Линтея это один из древних видов доспехов. К сожалению, изображения, как они выглядели, нет. Ну, точных. Но говорят, что данный доспех был схож с греческим линотораксом. Линтея делали путем сшивания нескольких слоев льняной ткани, предварительно выварив их в насыщенном соляном растворе, которые придавали ткани особую прочность. Торакс, она же лорика мускулата, представляла из себя анатомическую керасу, которую изготавливали в ранний период из бронзы, а затем из железа. Во времена царства данным доспехом пользовались гоплиты, затем в республиканский период вносили триарии, воины-ветераны, а также офицерский состав. В эпоху империи одевал этот доспех только офицерский состав и претарианцы. также существовали кожаные варианты тораксов грудная пластина. Ею пользовались гастаты. На груди, а иногда еще и сзади крепилась бронзовая такая вот небольшая пластина. Лорика хамата. Клепонасеченная кольчуга. Римляне позаимствовали ее у кельтских племен. Сверху надевались дополнительные кольчужные наплечники. Этот доспех использовали как в эпоху республики, так и до падения империи. Носили принципы легионеры, а также ауксиларии. В поздней Римской империи хаматы немного изменились. Они стали длиннее, появились рукава и перестали использовать наплечники. Лорика Сегментата. Знаменитый доспех легионера представлял собой броню, состоящую из железных пластин, обеспечивал отличную защиту за счет этих самых пластин, которые крепились внахлест, тем самым создавая большую толщину. Кроме того, эти доспехи обладали отличной подвижностью, относительно нетяжелой и хорошо амортизировали удары. Этот доспех использовались с начала первого века нашей эры, до конца второго, в последующем перешли на хаматы и скваматы, Лорика Сквамата. Чешуйчатый доспех. Его позаимствовали у восточных народов. Чешую делали как из бронзы, так и из железа. Ее нашивали на кожаную или льняную основу внахлест. Лорика Сквамата Хамата. Это такой вот очень редкий доспех. Его носили высшие командные чины. Он обладал превосходными защитными свойствами. Изготавливали подобно Сквамате. Только в качестве основы была кольчуга. Отсюда и такое название. Кожаная лорика сегментата. Во многих фильмах нам показывают, как легионеры одеты в кожаные сегментированные доспехи. И многие считают, что такой вид доспехов реально существовал. Но археологических находок этого доспеха не обнаружено, как и письменных упоминаний. Поэтому можно сказать, что данный доспех является выдумкой. Скутум. Щит римского легионера был фундаментом всего воинского искусства Рима. Это выпуклый ростовой щит высотой около 120 сантиметров и шириной до 75. Нам наиболее знакомы скутумы прямоугольной формы, обычные во времена империи, а вот армии республиканского Рима чаще вооружались овальными. Щит делался из склеенных деревянных планок практически из фанеры. И обшивался снаружи кожей. Края щита были окантованы бронзой или железом. В центре располагался округлый бронзовый умбон. Римский щит имел только одну горизонтальную рукоятку в центре. В бою легионер держал щит перед грудью, практически прижатым к туловищу. При этом грудь, живот и бедра воина были полностью прикрыты. Из-за этого римляне носили глади не на левом, а на правом боку. Вынимать меч, даже короткий, из-под такого щита было бы весьма затруднительно атакуя легионер толкал противника причем это был удар не рукой а всем корпусом в первую очередь прижатым к щиту плечом и устоять на ногах было нелегким делом в рукопашные легионеры часто приседали ставя щит на землю с коротким мечом в руках прикрытый с боков товарищами боец оказывался хорошо защищен и достать его было весьма непросто при этом статичность боевой линии с лихвой компенсировалась маневрами отдельных соединений шлемы опула коринфский тип шлема который попал в римскую армию от южноиталийских греков и этрусков у которых в свою очередь он был распространен в шестом четвертом веках до нашей эры это опула коринфский говорит о том что данный тип производился первоначально главным образом в, кто бы мог подумать Апулии. за образец был взят стандартный коринфский шлем и конструктивно он был превращен в носимую исключительно на голове каску не допуская закрытия лица при этом носовой вы и глаза стали нести чисто декоративную функцию конструктивно данный шлем представлял собой высокую бронзовую каску скошенную к передней части прямым обрезом о нижней кромке и незначительным шейным щитком несмотря на многочисленные рисованные реконструкции данный шлем не имел металлических нащечников и крепился посредством подбородочного ремешка и ремешка шейного щитка к его характерным особенностям также относятся выбитые по лицевой стороне над глазницами сильного выступающие брови, а также расширяющаяся затылочная часть. Шлем часто был украшаем насечками и гравировкой по обеим сторонам, изображающим, как правило, кабанов, быков или лошадей, а также, реже уже, львов, свинксов и собак. Халкицкий – шлем греческого происхождения, также заимствованный у итальянских греков, образцы которого для Италии датируются обыкновенно 6-3 веками до н.э. Конструктивно был гораздо более продвинутым по сравнению с сапуло каримским типом, имея достаточно глубокую коническую каску, первоначально имевшую высокое продольное ребро. Впоследствии, когда каска стала более округлой, замененная выбитым чеканным ребром, ушны вырезы с незначительным отгибом и довольно неплохую защиту шейного отдела которая опускалась значительно ниже лицевого обреза шлем материалом для которого также была бронза имел на лицевом обрезе незначительный рудиментарный наносник а сама каска несла многочисленные выбитые ребра имитировавшие надбровную часть обыкновенно изображаемую на рельефах на височных частях шлема образующих завитки а также несла ребро отделяющее шейный отдел от самой каски Монтефортино – один из самых массовых шлемов, история существования которых охватывает не только весь период Римской республики, но и почти весь первый век империи. Обычно считается заимствованным у галлов, хотя имеются образцы таких шлемов из Апулии и даже Сицилии, датируемые V веком до нашей эры. Конструктивно представлял собой бронзовый (реже железный) полувидный или полусферический, но это позднее. Шлем, имевший массивное навершие, как монолитное так и высверленная для крепления гребня из перьев или конского волоса. Некоторые образцы имели дополнительно установленные железные трубчатые крепления, до 5 штук, для перьев. Сама каска данного типа шлема изготавливалась посредством литья с последующей кузнечной обработкой или ковкой. Шлем имел прямой обрез по нижней кромке и первоначально совершенно незначительный шейный щиток, отогнутый из самой каски, который по центру имел отверстие для фиксации подвесного колечко-ремешка, посредством которого шлем фиксировался на голове носителя. Колю или же Кулус, хоть так типа считается не совсем правильно. Шлем, ведущий свое происхождение от гайских моделей, обыкновенно называемых манхейм, и появившихся в римской армии с конца первого века до нашей эры. Находился на вооружении римских войск вплоть до третьей-четверти первого века. Шлем имел полусферической формы каску, практически всегда изготавливаемую из бронзы. Шлемы типа Кулус имели прямой обрез по нижней кромке, как и в случае с Монтефальдом а также не имели ушных вырезов и соответственно покрытий для них Имперский – одна из крупных групп шлемов, составлявших основу комплектации шлемами императорской армии с 1 по 3 века. Считается базировавшейся на прежних моделях итальянских оружейников и поначалу на этом основании утверждалось о преобладании в данной группе именно бронзовых моделей, хотя на самом деле их соотношение примерно половинное. Шлем имел хорошую полусферическую форму, которая впоследствии стала лучше подгоняться под форму головы. На нем появились ушные вырезы покрытия которых на первых образцах были отогнуты из металла самого шлема впоследствии они стали накладными толщина данного типа шлемов варьировалась от 80 до 1,5 мм, вес же составлял до 1,5 кг. в целом это довольно качественный по уровню изготовления шлем представлявший прекрасную защиту для головы носителя на котором были опробованы и внедрены все конструктивные особенности которым впоследствии уже добавить было практически нечего. Вот такие вот дела с доспехами римского легионера. Ну что ж, а на этом экскурс в экипировку римской армии подошел к концу. С римом, правда, мы никак не можем закончить, еще парочку видео будет у нас впереди, но тем не менее, на сим позвольте откланяться, ставьте, жмите, пишите, в общем, все как обычно, вы знаете, что делать. Счастливо!